Привет, привет, мои дорогие. Давно, давно я не делал для вас чего-нибудь хорошего, так как занялся написанием и записью фундаментального курса по возвращению мужчин. Сейчас работа над ним находится в заключительной стадии, а пока я решил вас поддержать этим роликом, небольшой частью первого раздела из этого курса, в котором я доказываю, что у бывшего нет шансов не вернуться обратно. Надеюсь, это хоть немного успокоит вас и придаст уверенности. И еще одно. Для того, чтобы у вас сохранилась возможность доступа к моим материалам, мы создали телеграм-канал, группу ВКонтакте и канал на Яндекс.Дзене. Ссылки на них сейчас вы видите на экране, и они же будут в описании к этому видео. Подписывайтесь, и у вас всегда будет доступ к материалам, советам, рекомендациям и моим самым свежим изысканиям на эту тему. Все, начинаем. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Давайте детально взглянем на причины, из-за которых мужчина вынужден будет вернуться к вам. Если ваши отношения делись продолжительное время, от 2-3 лет и более, вы однозначно подходите друг к другу, и кроме того, что природа соединила вас, посчитав, что генетически вы подходящие партнеры для продолжения рода, так еще и ваши качества взаимно дополняют и удовлетворяют друг друга. Речь идет не о том, что вы одинаковые и ваши интересы схожи, вовсе нет. Не на этом строятся устойчивые отношения, а о том, что его потребности удовлетворялись вашими возможностями, и наоборот. И чего бы там мужчина ни говорил в момент ухода, чем дольше существовали эти отношения, тем более гармонично вы подходили друг к другу в этом. Идеальных людей нет, и в подавляющем большинстве случаев мы сходимся друг с другом на наших травмах. Кому-то не хватило отцовской любви, поэтому женщина ищет себе мужчину, которому бы хотелось оказаться в этой роли отца. У кого-то в детстве перед глазами были отношения, где отец вел себя агрессивно по отношению к матери. Поэтому женщина ищет себе мужчину-агрессора. И да, она может жаловаться на него и на свою свободу, но будет продолжать находиться в этих отношениях, потому что для нее они самые понятные. Кто-то наоборот привык доминировать и тогда будет искать себе мужчину-подкаблучника. И пусть он не принимает решения и не является лидером в отношениях, зато очень управляем. И тому подобное. Именно от встречи с таким совпадающим мужчиной и появляются бабочки в животе. И отношения становятся устойчивыми на долгие годы. А дальше происходит вот что. В качестве любовницы подсознание мужчины выбирает противоположность его жене. Почему происходит именно так? Потому что те потребности, которые вы ему закрывали за счет своих качеств, у него уже давно удовлетворены, и он даже не воспринимает это как ваше достоинство. А потребностей этих очень много, и в первую очередь они эмоциональные. Например, ему нужно было, чтобы иногда вы на него орали или истерили, потому что так ему понятнее, что вы его любите. Кому-то важна была и ваша забота, внимание. Кому-то действительно было важно, чтобы еда была вкусной и ее было много. Кому-то нравилось, что другие мужчины смотрят на вас и нравилось ревновать. Кому-то наоборот, нравилась ваша скромность и сдержанность. Это очень тонкие механизмы и их очень много. Ну так вот, эти потребности удовлетворены и он даже не замечает необходимость в том, чтобы их удовлетворять. Вот, к примеру, если у вас всегда есть еда рядом и при любом случае вы можете поесть, вы забываете о существовании чувства голода. И только в отсутствии еды начинаете понимать, насколько она важна. И чем дольше у вас не будет возможности ее получить, тем сильнее растет ее значимость в вашей жизни. И ведь даже страшно подумать, на что вы будете готовы дней через пять в отсутствии еды ради куска хлеба. Забывая о важности закрытия многих эмоциональных потребностей, мужчина ищет противоположность своей женщины потому, что другие, менее значимые потребности не удовлетворены. И на фоне удовлетворенных остальных, они выходят на первый план. И эта противоположность выражается в разных сферах. В физиологии, когда мужчина, имея худую и стройную жену, выбирает себе любовницу более масштабную. И наоборот, предпочитая женщин с пышными формами, какой и была у него жена, выбирает себе худышку. В характере, когда, например, спокойная и рассудительная женщина сменяется на безбашенную и экспрессивную. В поведении, например, если вы не курили, то курящая женщина для него будет эдакой экзотикой и тому подобное. Здесь играет роль тот самый фактор новизны. И хотя я и говорю фразу «мужчина выбирает», но на самом деле это происходит иначе. Его подсознание ищет способы удовлетворить неудовлетворенные потребности и просто подбирает для этого нужный объект. А уже после, когда включился режим влечения и страсти, мозг мужчины пытается объяснить, чем же женщина его привлекла, ища в этом рациональное зерно. Вроде бы бытует мнение, что мужчины, как правило, уходят к более красивым и молодым – но моя практика доказывает обратное. Такие случаи не очень-то и частые. Часто ко мне обращаются клиентки, когда мужчины уходят и к сильно менее привлекательным, чем их бывшие женщины, и более отрицательным, пьющим, гулящим, проблемным и тому подобное. И я объясню, почему так. Тот контингент женщин, которые приходят ко мне за помощью и пытаются сохранить семью, в подавляющем большинстве случаев очень много вкладывались в эти отношения. Да, возможно, где-то и совершая ошибки, но при этом их вклад в сохранение этих отношений был намного больше вклада мужчины. То есть, по сути, они являлись хорошими женщинами и женами. И тут возникает такая парадоксальная штука, основываясь на том, что мужчина выбирает противоположность, чем у мужчины была лучше жена, тем хуже будет любовница. И рассуждаем дальше. Основываясь на том, что раз вы прожили вместе длительное время, значит вы очень удачно подходите друг к другу, а при том, что мужчина выбирает в качестве любовницы вашу противоположность, мы оказываемся перед фактом, что в качестве любовницы оказывается женщина, являющаяся противоположностью той, с которой могут быть длительные устойчивые отношения. А это означает что таковые отношения с новой женщиной невозможны. Конечно, конечно, возможно, сейчас вам хочется возмутиться и сказать, я же знаю примеры, когда мужчина уходил к любовнице и счастливо жил с ней долгие годы. Да, такое бывает, но тогда, когда бывшая женщина продолжает упорно участвовать в новых отношениях мужа, являясь связующим звеном. Об этом очень детально будет рассказано в разделе про любовный треугольник. Итак, первая причина, по которой мужчина захочет вернуться обратно, это тот факт, что вы очень гармонично подходите друг к другу и что новая женщина точно не является той женщиной, с которой у вашего мужа возможны длительные отношения. Второе. Мужчина выходит из отношений на основании двух иллюзий. Первая. Моя жена монстр. И вторая... Я ухожу в новую счастливую жизнь к женщине, которую так долго искал. Над созданием первой иллюзии ваш мужчина работал планомерно несколько месяцев, до того момента, когда объявил, что уходит от вас. Это ему нужно для того, чтобы получить моральное право выйти из этих отношений. Подробно этот процесс будет рассмотрен в разделе «Почему мужчина уходит». Вторая иллюзия заключается в том, что его новая женщина просто королева неземной красоты, и ему действительно кажется, что с ней он будет безмерно счастлив. Но дело в том, что для сохранения иллюзий нашему мозгу всегда нужна информационная подпитка, иначе они разрушаются. Именно поэтому достаточно часто мужчина, даже когда уже не живет с вами, пытается вас выводить на негатив, чтобы не позволять разрушаться иллюзией того, что вы монстр. Это помогает ему удерживать мнение, что его решение уйти из семьи было правильным. И каждый раз ваша негативная реакция для него как бальзам на душу. «Я правильно сделал, что бросил ее». На разрушение этой иллюзии вы можете воздействовать напрямую, просто не давая ему такой реакции, либо просто вообще не общаясь с ним. Об этом подробно будет рассказано в разделе «Что делать, чтобы вернуть мужчину и достойно пережить расставание». Вторая иллюзия сама разрушится со временем, когда схлынут эмоции, страсть и тот самый гормональный угар, в котором сейчас находится мужчина. Через определенное время, когда обе иллюзии будут разрушены, мужчина начнет реально смотреть на вещи. И в результате оказывается, что и жена у него не монстр, и вспомнится очень много хорошего, что было в тех отношениях, и новая женщина, обычная женщина, а не что-то фееричное, как казалось вначале. И в результате все начинает выглядеть совсем иначе, чем на момент ухода. Безусловно, бывают редкие случаи, когда мужчина до последнего пытается сохранять иллюзию того, что вы монстр. Как правило, повесив на вас какой-либо ярлык и даже не имея контакта с вами, будет стараться поддерживать его через стороннюю информацию из интернета, смотря ролики и читая посты о том, какие же женщины бывают монстрами. Но здесь он все равно либо сдастся со временем, либо настолько истощиться в этом самоубеждении, что качество и уровень его жизни сильно упадет. В такие периоды мужчины начинают пить, даже те, кто не употреблял алкоголь ранее, курить, плохо выглядеть, и у них появляются проблемы со здоровьем. Итак, вторая причина – это выход из отношений на основании двух иллюзий, которые будут со временем разрушены. Третья причина. Заместительные отношения не могут существовать долго, если в них не вмешиваться. Тему заместительных отношений мы будем подробно разбирать в разделе «Про любовный треугольник». Здесь же я кратко объясню, почему они являются очень неустойчивыми. Если мы посмотрим повнимательнее на сам термин, то становится понятным, что он образован от слова «замещать». В этом и кроется главное отличие заместительных отношений от тех, которые были созданы двумя одинокими людьми. В случае, когда два свободных человека находят друг друга и создают отношения, они решают две задачи – избавляются от своего одиночества и находят объект, от которого получают удовольствие. То есть их союз – очень выгодное мероприятие, позволяющее решать массу проблем. Заместительные же отношения создаются, когда либо один партнер разрушил семью, либо оба. Исходясь в таких условиях, мужчина также находит женщину, которая будет какое-то время делать его счастливым. Но при этом в этих отношениях вместо избавления от одиночества добавляется негативный фактор – это чувство вины от того, что он разрушил семью. И поначалу оно не особо будет проявляться, так как будет перекрываться положительными эмоциями. Но со временем, когда эмоции затихнут, выйдет на первое место и станет разрушительным фактором в этих отношениях. Так кто же кого замещает? Дело в том, что если человек перепрыгивает из одних длительных отношений сразу в другие, не дав себе время успокоиться и пережить разрыв, он использует новую партнершу для того, чтобы заместить ею свою бывшую женщину, пытаясь засунуть ее в тот шаблон отношений, который был прежде. При этом рассчитывая, что новая женщина будет содержать в себе все положительные качества предыдущей, плюс дополнять их еще и своими положительными качествами. Но так как люди и все разные, невозможно засунуть одного человека в тот формат, в котором был другой. И со временем это станет также разрушающим фактором в этих отношениях, так как мужчина будет ожидать от нее того, чего она ему дать не может. Встречаясь жизнь с партнером с нуля, когда вы уже абсолютно свободны от предыдущих отношений, вы позволяете быть ему таковым, какой он есть, не пытаясь подогнать под какой-то шаблон. И тогда появляется возможность сделать эти отношения более устойчивыми. Итак, третья причина – это заместительные отношения, которые из-за неправильной основы их создания не могут существовать долго. Четвертое. Если вы с мужчиной прожили достаточно долгое время, это ваш совместный многолетний проект, где уже много всего создано. Так много, что трудно даже оценить масштабы этого проекта. Налажены такие тонкие коммуникации, о которых вы даже не задумывались в этих отношениях. И вы оба удовлетворяли очень много эмоциональных потребностей друг друга. Плюс быт, совместная собственность, планы, дети. А отношения с новой женщиной, мужчина начинает все сначала. И со временем, когда эмоции улягутся, он поймет, что оказался в такой же бытовухе, от которой сбежал. Но единственное... Теперь ему придется долгое время выстраивать то же самое. Не лучшее, а то же самое. Не проще ли ему вернуться туда, где уже все построено? И, наконец, пятое. Вернувшись к вам, у мужчины возникает возможность решить все проблемы разом. Избавиться от чувства вины и стыда за то, что он разрушил семью. А он в любом случае будет их испытывать. И со временем начнет понимать, что либо ему на всю жизнь оставаться с этим, а оно никуда не денется, со временем только засунется куда поглубже, чтобы его не замечать. Эти переживания будут доставлять ему много страданий, от которых он может избавиться, вернувшись к своей женщине. Вернуться туда, где было много хорошего, и это хорошее было проверено годами. Со временем. Когда вы перестанете контактировать с мужчиной, весь негатив достаточно быстро уйдет. Так устроена наша память. И начнут всплывать положительные моменты вашей жизни. Ностальгия тоже будет вызывать у него массу страданий и желание вернуть все это обратно. Далее, вернуть себе женщину, которая раньше всегда принадлежала ему, а теперь нет. При вашем правильном поведении во время расставания ваша ценность значительно вырастет и вы станете для него очень привлекательной женщиной, которая к тому же и свободна, независима от него. А наша психика устроена так, что нам всегда хочется вернуть то, что нам принадлежало больше, чем найти замену этому, тем более в условиях возросшей ценности этой потери. Поэтому, конечно, он будет стремиться вернуть вас себе. Как видите, причин, чтобы вернуться обратно в ваши отношения очень много. И на самом деле, с точки зрения силы воздействия на психику, даже одной-двух уже достаточно для его возврата. А если не без вашего участия сделать еще и так, что для него окажутся все пять причин актуальны, у него точно не будет возможности не вернуться в эти отношения. На этом я заканчиваю свое повествование и хочу еще раз напомнить. Для того, чтобы у вас сохранилась возможность доступа к моим материалам, мы создали телеграм-канал, группу ВКонтакте и канал на Яндекс Яндекс.Дзене. Ссылки на них вы сейчас видите на экране, и они же будут в описании к этому ролику. Подписывайтесь, и у вас всегда будет доступ к самым свежим материалам и моим изысканиям на эту тему. До встречи!